да, и походи еще. С праздником загрузки. Ура! Обычные да. чуваки с дембеля просто что-то тебе не нравится. Ну блин, ну, ну. Сейчас бы диагенчика. Тебя подпатнут прямо сейчас мышкой. Не будешь считать, что у меня тянет компаньонки, все будет хорошо. Да-да-да, я тебя поглажу, мое, солнышко. О, тут тыквы! Наказана! Я наказана? Наказанный! Я наказана? Да, наказана. Мама, накажи меня. Наказана. Да, да, это то, что я хотела. Какая луна. Да. Плати за нас, давай, плати. Плати за нас, плати. Плати за да. нас. Плати. Да мы уже, все, все ради вас. И умру, и ради вас, ладно, так и будет. Плати за нас. Да. Да. Да. Плати. За что платить? Плати. За нас? Как я вам заплачу? Еще обнаглели совсем. Ты старый? Ты молодой? Сколько тебе летать? Как килограмм поплачу? Ты, что ты помыл? А Пату-пату. Знаешь, я тебе за пат такое сделаю? Кому? За мой? За твой? За За, ее? за его? За чего? За чего? Шапочка из акселя, это как шапочка из фольги, только из акселя. <связь> на сегодня хочу, красиво. Так, Мой о, стрим, мои а правила. Так. Ай! А дверь-то зачем закрыли? <связь> ты Варите старый, ты молодой. Как кинуть мне ему... Опа, охота начала. Вон он, ой! Гина! И не то взяли, Вы... это не направленный микрофон. А, а дай, что ты... это? Это ну микрофон? Нет? Что вот это? Вот это возьми. Вот это возьми. Вот это. О, господи, боже Что мой. Сюда... А, ну это Давайте сюда. В тубер не знаю, как выглядит микрофон. Мы в шкафу прячемся, сидим. Выходите, выходите. Блин, придется аксель. Ох, я... Нет, ладно, оставь. Ну все, ладно, я поеду без вас. Сидите в своих шкафах. Без меня не надо. кто это? Мимик, это мимик. Это, мимик? Это, Это мимик. Мимик. А. Ну вот Эмия сделала вывода э, в конце. А и я, и я я вот раз, все, я. и сразу неправильно. Вот сразу а